Спасибо. Значит, я думаю, да, действительно сделаем так. Я э, вчера э, прикинул, сколько можно говорить на э, ту тему, которая была заявлена, на те три темы, которые были заявлены. Вот, получилось, что э, несколько часов. Значит, Чтобы этого не произошло, потому что э, даже на самую интересную тему, если долго говорить, э, то э, значит, э, наступает некоторая усталость от материала. Я думаю, сделаем так. Минут 10 я э, расскажу то, что, э, собственно говоря, вот, э, может стать такой затравкой для нашего дальнейшего разговора. Вот, а дальше просто давайте будем работать в э, таком э, режиме вопроса ответы вот, чтобы была обратная связь, во-первых. Во-вторых, очень хочется понять, что больше интересует э, вас. Значит, э, темы у нас э, обозначены три. Соответственно, это э, проект «Макрон». Это непосредственно тема, связана с Марин вот, Лепен, поскольку, как вы знаете, весной этого года были президентские выборы во Франции, где Марин проиграл, а Макрон выиграл. Значит, это подъем евроскептицизма в Европе. И вот буквально последние события. Очень здорово, что мы сейчас вот этот значит разговор ведем, потому что буквально вот за последние там, дни много изменилось. И это, если успеем добраться до этой темы, это революция автономии. Но это, соответственно, события в Каталонии и вот, буквально тоже недавние выборы на Корсике. Вот. вот это вот три такие рэперные точки, собственно говоря, о которых можно было бы поговорить, но если возникнут возникнет желание поговорить о чем-то еще, там, ну, связанном или не связанном как-то. Вот, да, давайте будем разговаривать обо всем, что, собственно, вас интересует. Значит, я действительно достаточно долгое время занимался Марин Липен национальным фронтом, причем, в первую очередь, наверное, сначала национальным фронтом, потом уже Марин, потому что начал я заниматься национальным фронтом, будучи студентом. Как раз тогда еще в главе этой партии стоял отец Марин Лепен, жан Ле Лепен. И эта партия была... Ну, называли ее у нас, как только не называли. В да? общем, не только у нас. Называли ее там и фашистской, и значит, ультраправой, и так далее. На самом деле она была ну, такой достаточно типичной, крайне правой европейской партией при отце Марин вот. А сама Марин, собственно говоря, которой отец вручил бразды правления партии, она, в общем, достаточно удачно провела такой ребрендинг. Вот. И из пугала, значит, такого европейского пугала, сделала вполне респектабельную партию, с вменяемой очень программой, прежде всего экономической, вот, но в том числе и, и политической, и социальной программой. И в настоящий момент Национальный фронт – это фактически вторая партия Франции. Ну, надо сказать, что... Вообще произошел некий слом политической системы за последние несколько лет во Франции, да, потому что там была ну, в основном такая двухпартийная система, более-менее вот, социалисты и, значит, и республиканцы. Вот, но сначала эту систему сломала вот, Марин и ее национальный фронт, вот, а затем Макрон со своим движением «Анмарш» Вот, который сейчас у нас называется «Партия вперед республика». Вот. И вот, собственно говоря, наверное, о, о Макроне, с Макрона мы и начнем. Значит, почему это важно? Потому что победа Макрона на президентских выборах во Франции – это такой самый, наверное, мощный ответный удар либеральной глобализации – который она нанесла после ряда поражений в 2016 году. 2016 год был для проекта либеральной глобализации очень неудачным. Началось все с референдума по выходу Великобритании из ЕС. Никто не верил в то, что сторонники выхода одержат победу. Вот. Тем не менее, они победили. В общем, я очень хорошо помню, какие настроения были даже вот в значит, нашем отечественном экспертном сообществе перед референдумом. Все готовились писать статьи о том, почему значит, референдум не принес победы сторонникам отделения, почему эта идея была обречена, все уже значит, там подготовили какие-то такие ну, черновики статей каких-то экспертных записок. Вот. И потом, буквально вот утром того дня, когда стали известны результаты, все пришлось переписывать. Вот. Это было забавно. Но, в общем, на самом деле, вот это был первый такой серьезный удар, который либеральные глобалисты получили. Потом, конечно же, победа Дональда Трампа на американских президентских выборах. Вот, нанесла тоже а, либеральным глобалистам очень а, болезненный удар, от которого они до сих пор оправиться не могут. И было еще такое промежуточное а, полупоражение, когда а, сначала значит, в Австрии на выборах президента Вроде бы победил там, с очень небольшим перевесом в 0,7% Александр Ван дер Беллен, лидер значит, таких, ну, он, он независимый был кандидат, но на самом деле в прошлом значит, из зеленых. Да? Вот, потом выяснилось, что там были подтасовки, и должен был, по идее, победить кандидат от австрийской партии «Свобода» Хофер. Потом назначили перевыборы на осень. Осенью они не состоялись, потому что там что-то было с бюллетенями, которые по почте должны были отправлять. Их значит, снова передвинули на декабрь. Но в, общем, в декабре э, Ван Дребельн все-таки победил. Я думаю, что э, все эти проволочки, они как раз э, и были специально э, созданы для того, чтобы обеспечить ему как раз победу. Потому что э, кандидат от э, партии «Свободы» был для... Э, проекта либеральной глобализации совершенно неприемлем. Другое дело, что австрийские события получили очень интересное развитие уже вот а, в последние месяцы. Но об этом совсем позже поговорим. Значит, а, вот собственно говоря, а, коротко то, что а, либеральные глобалисты потеряли в 2016 году. Соответственно, им нужно было как-то отыграться и а, вот этим вот полем, а, на котором они... А, решили отыграться, стала Франция. Вот. Почему Франция? Франция, вообще говоря, это сердце Европейского Союза. То есть, понятно, что Германия – это экономический локомотив, но, если представить себе, что Франция тем или иным способом как-то самовыпилится из ЕС, то Европейский Союз, скорее всего, просто умрет, как умирает человек, у которого перестает биться сердце даже если ЕС и выжил бы после самоудаления Франции, но выжил бы как такой скромный со всех сторон обрубок, вот, и идея наднационального сферы государства бы потерпела поражение. А это очень важно для как раз вот проекта либеральной глобализации. Поэтому было предельно важно не допустить победы Марин Лепен, которая... Сама себя называла мадам э, Фрекзит, то есть вот как Брекзит э, в Великобритании, так Фрекзит э, выход э, Франции из ЕС. Вот, он, э, ну, то есть она, в общем, скорее всего, в случае своей победы, конечно, инициировала бы референдум о выходе Франции из э, Европейского Союза. Нельзя сказать, что у этого референдума было бы на 100% предсказуемое будущее, как, собственно говоря, и в Великобритании нельзя было этого предсказать. Но опасность, конечно, увеличилась в разы. Вот. В связи с этим понадобилось выставить против э -э -э Марин какого-то игрока, э -э который бы ее э -э победил. Вот этим игроком стал Макрон. Соответственно, э -э Макрон как вы, наверное, хорошо знаете, это выходец из финансовой среды. Вот, это человек, который начинал, в общем, как, как инвестиционный банкир, работавший в одном из банков французской ветви семьи Ротшильдов. Вот, но понятно, да, что с улицы банк Ротшильдов не, не попадают, вот. У Макрона э, не, не такой великолепный, скажем так, образовательный э, послужной список, как у многих других политических деятелей. Э, но э, он в свое время, значит, попав работать в Генеральную финансовую инспекцию, э, значит, попал э, в зону влияния и э, на него обратил внимание Жак Тали. Жак-Эттали – это один из э, столпов вообще Европейского Союза, таких идеологических столпов, вот, и э, один из э, отцов теории мондиализма. Э, что такое мандиализм? Э, стоит объяснять или все знают? Стоит. Значит, ну, э, по сути дела, мандиализм – это э, французский э, аналог э, термина «глобализация». Э, как сама Марин Лепен, значит, характеризовала его, эта идеология направленная на отрицание смысла существования наций и их адаптацию к миру постмодерна, которая направлена на формирование нового вида хомомондиализма, оторванного от корней, единственной идентичностью которого является идентичность глобального потребительства. Ну, это очень такое м, краткое определение, но на самом деле... Мондиализм – вот, это действительно идеология, которая а, абсолютно противостоит а, идеологии национальной идентичности. То есть это мир, в котором нет разделения на а, нации, нет разделения на государство, нет разделения даже на культуры. А, это некий такой вот а, а, гомогенный бульон. То есть а, Атали, раз уж мы заговорили об Атали, а, он является автором концепции новых кочевников. То есть людей, которые работают сегодня в Брюсселе, завтра в Найроби, послезавтра в Нью-Йорке, через неделю там, не знаю, в Москве, потом в Дели и так далее. Им нет ä, разницы, где работать, потому что они равно э свободно чувствуют себя вот в этом вот, э мире мандиализма. Они говорят, в общем, более-менее на одном языке, ну, условно, на английском. Да? Вот. И окружающая их действительность, она очень такая похожая везде, везде где бы они ни были. Вот. Для того, чтобы обеспечить этим новым кочевникам максимально комфортные условия существования, должны быть максимально стерты все различия между нациями культурами. Смысл этого только в повышении экономической эффективности больше ни в чем. Ну и, соответственно, в повышении вот этого самого уровня глобального потребительства. Собственно говоря, для Марин Лепен, мы так по все время будем перескакивать сейчас с Макрона на, на Марин, вот для нее главное ⁇ это борьба с идеологией мандиализма. Грубо говоря, Марин Лепен, как лидер Национального фронта, выступает против мигрантов не потому, что она расистка, а потому, что считает, что в результате действий глобализаторов из Брюсселя Франция перестает быть Францией и превращается в такую криминогенную, заселенную этими кочевыми племенами территорию. Причем кочевыми племенами даже не в смысле тех, Мигрантов, которые живут в каких-то лагерях около, лагерях около по-декале, да, которые называются джунгли. Вот. Нет, это именно вот эти кочевые племена, которым совершенно все равно, где жить, лишь бы было выгодно экономически. Марин и сторонники национального фронта, они придерживают все-таки более традиционных ценностей. Они считают, что Франция – это страна с великой культурой, с великой историей. Это страна, корни которой уходят очень глубоко вообще в историю Европы. И отказываться от своей идентичности в пользу вот этой вот новой картины мира, на которой настаивает Аттали. И, соответственно, значит, Макрон как его такой как такая его политическая креатура вот настаивать на этом ну для Марин и последователей Национального фронта это неприемлемо вот значит вот собственно говоря так выглядели расклады перед выборами то есть с одной стороны традиционалисты-евроскептики, которых при этом всю дорогу упрекали в том, что они расисты, ксенофобы, что они продолжают неприемлемую совершенно вот эту вот традицию европейской ультраправой, которая в свою очередь берет свое начало еще там в идеологии национал-социализма и фашизма. Тут, надо сказать, конечно... Отец Марин, Жан-Мари, он несколько раз оказал ей такую достаточно медвежью услугу. Вот, в частности, когда значит, положительно отзывался о маршале Петене, у него там личные свои отношения к маршалу. Но Суть в том, что сейчас никто в этом разбираться не будет. Просто когда человек, связанный с национальным фронтом, говорит, что вот маршал Петен был значит все-таки человек хороший, вот, это бросает автоматически тень на, на, на все движение, даже если э, сам Жан-Мари уже не является его лидером. Поэтому, собственно говоря, вот и э, случился известный конфликт э, значит, между Жаном Мари и Марин, в результате которого э, отца и основателя фактически Национального фронта исключили из партии. Вот. Это была одна из тех э, таких уступок, которые э, Марин сделала общественному мнению, чтобы обеспечить э, своей партии победу. Таких уступок было очень много, на самом деле. Это была просто наиболее известная, возможно. Вот. Э, ну, э, собственно говоря, э, я думаю, уже понятно, что... Э, Победа Макрона над Марин uh, Лепен и победа uh, движения и впоследствии партии Анмарш, республикан Марш, обозначает прежде всего победу вот этой вот либеральной глобализации и мандиалистов над uh, традиционалистами. Вот. Таким образом, значит, в 2017 году была отыграна важнейшая европейская карта. Которая для дальнейшей судьбы Европы, конечно, играет ключевую роль. Вот. Но дальше произошли события, которые поставили под сомнение победу либеральных глобалистов. Вот. Прежде всего, это касается, во-первых, ухудшения отношений между старой Европой, между Германией и Францией с одной стороны, даже так, между Францией и Германией с одной стороны, и значит, новыми европейскими странами, прежде всего, странами Вышеградской четверки, то есть, соответственно, это Польша, Венгрия, Чехия и Словакия. И вот недавняя победа в Австрии, значит, кандидата от Народной партии Курца, самого молодого значит, собственно, главы государства в мире. И, собственно говоря, победа это случилась уже несколько, там, пару месяцев назад, а несколько дней назад стало известно, что в Австрии сформировано, будет сформировано коалиционное правительство из значит, народной партии, победившей на выборах, и австрийской партии свободы вот вот э, на этом я наверное сейчас пока прервусь потому что э, мне кажется все вводные уже более-менее даны вот я бы хотел наверное перейти к э, какому-то интерактивному э, формату вот если э, собственно говоря вы готовы задавать вопросы я с удовольствием отвечу вопрос как Марина Лепен и современный национальный фронт относятся к Деголю и то, что, как он развивал Францию. И нет ли в этом какого-то конфликта, как вы, вот то, что вы сейчас сказали, то, что многие ветераны ОАС, французской армии, которая была в Алжире, видимо, где-то еще, составили, ну, если не ядро, но какой-то такой основной костяк этой партии. Нет ли в этом какого-то конфликта изначально? Uh -huh. И такую вот, сразу догонку Почему? Ну, нет ли в этом, тоже второй немножко вопрос получается, нет ли какой-то запрограммированность на поражение? Если э, отец э, Марин говорит о том, что он про Патена, Петен, Маршал угу. патент, да, если забыть про Первую мировую войну, но во Второй мировой войне человек, который проиграл, который подписал, ну, подписался под поражение Франции. Угу. А ОАС тоже проиграл Алжир. Это люди, которые хотели уничтожить Деголя, в общем-то. Нет ли вот в этом, то есть если как национальный фронт относится к Деголю, к наследию mm -hmm. Деголя, и если положительно, нет ли в этом конфликта? Mm -hmm. Спасибо. Отличный вопрос. Значит, действительно, вся история вот этих вот традиционалистов французских, это, конечно, такая немножко романтика исторического поражения. Они это прекрасно сами понимают, они прекрасно э, отдают себе отчет в том, что они э, такие солдаты, обороняющие обреченную крепость. Это забавно, потому что сама Марин и новое поколение э, значит, национального фронта, они, э, в общем, нацелены, конечно, на победу были. Вот. Другое дело, что в какой-то момент. Вот там, там есть этот э, диссонанс немножко, да, значит, есть старое поколение, которое там в 70-е годы было совершенно нормальным новым поколением, которое э, устраивало всякие э, уличные бои. Э, они были очень энергичные, очень такие пассионарная очень тоже настроенная на победу но потом с течением времени конечно они немножко растеряли этот боевой дух вот. и да они все больше, больше стали превращаться в таких вот хранителей значит некоего такого вот уходящего величия Франции. Это забавно, потому что сам Жан-Мари Лепен, он, естественно, сочувствовал у вас и к Деголю относился крайне скептически. Вот. Но с течением времени вот эти вот старички, вот, они все больше значит, говорили о том, что вот, ну да, вот, конечно, Деголь там допустил массу ошибок, действительно, значит, вот Алжир сдал там и так далее, но все-таки Деголь был... Значит, фигура, а не то, что значит, вот эти, вот, которые сейчас там прогибаются под Брюссель. Вот. И тут ну, просто надо понять, что, что такое был Деголь. Значит, цель Деголя вообще заключалась в восстановлении национального величия Франции. Национальное величие Франции было втоптано в грязь немецким сапогом в 1940 году. Вот. Соответственно, вот ради... Ради восстановления этого величия Деголь шел на многие э, компромиссы, которые с точки зрения тех же значит, там, УАЗ и значит, многих политиков э, были неприемлемы. Но э, Деголь был реалистом. Он понимал, что в послевоенном Ялтинском мире для Франции остается не так много вариантов для реализации этой задачи. Мир был поделен между Соединенными Штатами и Советским Союзом, вот. Но в этом мире надо было найти какую-то, вот, хотя бы даже не очень большую, но свою э, полянку. И э, Деголь э, нашел эту полянку. Значит, он э, сказал, что Франция будет державой с мировой ответственностью, э, что используя весь потенциал, который у Франции есть значит, исторически, ну, ведь действительно, Франция была мировым гегемоном на протяжении веков, и мировым языком фактически был французский, как сейчас английский. Значит, вот, используя эти наработки, Франция должна была стать таким неким посредником между двумя противоборствующими гигантами, между Соединенными Штатами и Советским Союзом. И Деголь создал концепцию Европы-Отечеств, объединение государств, которые базировались бы на государственном суверенитете значит, ее участников. Он видел будущее Европы как конфедерацию или союз суверенных государств, в котором Франция была бы первой среди равных. Вот, вот это была идея Деголя. Эта идея не была реализована. Эта идея была замещена вот этой вот идеей наднационального Европейского Союза, и в этом смысле как бы идеи Деголя потерпели поражение. Сейчас Марин Ле Пен возвращается на новом витке спирали к идеям Деголя, потому что ее представление о будущем Европы, это абсолютно галийская модель вот этой Европы-отечества, вот, которая противостоит э, модели либеральной глобализации э, а-ля а Брюссель. Э, если для э, Брюсселя, для Аттали, для Макрона э, значит, важнейшими э, субъектами являются вот эти вот э, союзы ну, вопрос о конфедерации или там, федерации он сложный, но так или иначе значит наднациональные национальные союзы. То для Марин Ле Пен как и для Деголя важнейшие субъекты человеческой истории это нация и государство. В этом смысле Марин Ле Пен это единственная реальная галлистка сейчас во Франции. Республиканцы, несмотря на риторику Несмотря на то, что они постоянно заявляют, что как бы, их партия — это галлийская партия там, и так далее, реально они, конечно, крайне далеки от возрения самого генерала. Ну, не говоря уже, естественно, о других политических силах, в том числе значит, и о Макроне. То есть здесь есть действительно конфликт, потому что э, Деголь, как человек, сдавший Алжир, как человек, которого ненавидел и хотел убить ОАС, он не может быть официальным э, героем для национального фронта. Но идеи его они э, с легкостью берут и поднимают сейчас на щит. Э, и то, что Марин Лепен говорит о необходимости, допустим, дружить с Россией, вот. понятно, что многие, да, в принципе, политики во Франции говорили в той или иной степени. Даже там Франсуа Фион говорил, что вот надо бы как-то налаживать отношения с Россией. Вот. Но то, что вот говорит Марина, это в буквальном смысле повторение идеи Де о Европе, Европе от Атлантики до Урала. Вот. Кстати говоря, это. Это смешной момент, потому что в свое время значит, вот эта Деголевская формула «Европа от Атлантики до Урала» она ужасно напугала Хрущева. Хрущев не понял, что имеет в виду Деголь. Вот. И значит, послу Франции в СССР была передана записка. Значит, сейчас я ее процитирую. Там. «Если допустить, что в выступлениях президента Французской Республики речь идет об организации сотрудничества всех европейских государств в интересах мира и прогресса от Атлантики до Урала, тогда возникает вопрос, почему же в этих выступлениях говорится об СССР не как о государстве в целом, а только как о территории до Урала. И значит, дальше Хрущев писал, мы, например, хотели бы, чтобы вся Европа от Урала до западных границ стала социалистической». Не значит ли это, что де хочет, чтобы вся Европа от Атлантики до Урала стала капиталистической? И почему именно до Урала? Ну, в общем, короче говоря, значит, был некоторый такой момент непонятки. Вот. Но в течение времени все утряслось. Значит, в Советском Союзе поняли, что речь идет о принципе мирного существования государств с разным общественным строем. Вот сейчас нас, конечно, такие значит, тонкости уже не волнуют, слава Богу, но... Но вот эта идея значит, больших пространств, того, что Европа не должна замыкаться в маленьких, ну просто территориально маленьких как бы, да, пространствах, вот и ее естественной границей являются уральские горы, вот эта идея Деголевская очень и очень близка Марин Лепен. Вот. И, собственно говоря, именно исходя из этого, она и говорит о том, что нам надо э, с Россией всячески дружить. Вот. И, э, опять же, идея о том, что, играя на балансе между э, ну, тогда СССР, сейчас Россией и Соединенными Штатами, Франция может выстраивать свою независимую политику. Вот. То есть, вот э, это только два, наверное, примера из там, многих примеров, которые можно привести, говоря о том, насколько вот, наследие Деголя... Э, используется, перерабатывается творческим значит, национальным фронтом. Вот. Но то, с чего вы начали свой вопрос, вот это вот ощущение исторического поражения, оно, конечно, висит, оно как дамоклов меч висит над всеми французскими традиционалистами. Я даже сейчас не только про Марин Лепен и не только про национальный фронт. Вот. Есть замечательный совершенно человек Филипп Вилье. Да. Друг, кстати говоря, нашего президента Владимира Владимировича Путина, вот. брат бывшего министра обороны Франции. Вот. Вот. Он очень хороший человек, у него очень хорошая значит, программа. Вот. движение такое вполне, я бы сказал, заслуживающее внимания. Да? Но над ними тоже все время висит вот это вот ощущение, что они защищают обреченную крепость. Что вот у них, по сути дела, при, всей, при всем благородстве их повестки, как бы нет реальных перспектив на выигрыш. Я не знаю, многие ли читали книгу Уэльбека, Покорность. Не многие, да? Очень советую. Книжка небольшая, такая, в общем, очень французская, вот, но, но почитать ее стоит. Вот, там, собственно говоря, описаны события, которые происходят во Франции после победы значит, Марин Лепен на президентских выборах. Вот. Ну, в общем, сразу скажу, что эта победа не привела к тому, что Марин стала президентом. Вот, там, наоборот, развернулись совершенно другие события. Вот. Во всяком случае, вот очень, очень советую ее почитать. Эта книга она прекрасно отражает те настроения, которые есть во Франции у целого ряда интеллектуалов, считающих, что вот они выражают правильную точку зрения, но эта правильная точка зрения обречена на поражение. Очень сложно объяснить. С нашей точки зрения это, наверное, вообще плохо представимо. То есть если у нас есть какая-то идеология, которую мы считаем правильной, вот, логично предположить, что мы будем бороться за нее до победного конца. Там все немножко другому. Причем я не очень могу объяснить, почему это так. То есть там есть целый ряд политиков и движений, которые отдают себя отчет в том, что правильные принципы, за которые они борются, никогда не победят. Вот. Вот. Это, к сожалению, это, это кстати говоря, один один из факторов, не самый главный, но один из факторов поражения Марин Ле Пен на президентских выборах, потому что при всей моей к ней симпатии, она себя, конечно, вела абсолютно не как боец на этих президентских выборах. Вот. Это было ясно уже на дебатах, вот. это было ясно в, значит, в промежутке между двумя турами выборов. То есть она вот вела себя именно как человек, который знает, что она проиграет все равно. Вот, вот несмотря на поддержку, несмотря на то, что результаты национального фронта улучшились там, в разы, вот. Все равно вот она знает, что проиграет. Может быть, это как-то связано с тем, что действительно французская политика ⁇ это очень и очень закрытый э такой мир. Э он в этом смысле отличается от американской. Там все действительно решается в очень, э очень гер герметичном кругу. Вот. Известно, что э лидеры всех практически партий, ну кроме Национального фронта, вот, они состоят в одних и тех же клубах. Вот. Они встречаются там, на одних и тех же площадках. Они так или иначе связаны с, ну, с двумя основными финансовыми конгломератами. Вот. И, соответственно, в общем -то, все их конфликты – это, по большому счету, конфликты между вот этими вот двумя значит, финансовыми конгломератами. Вот. Может быть, дело в этом, потому что Национальный фронт, несмотря на то, что, как я уже говорил, он стал второй по, э, значит, по силе и влиянию партии Франции, вот, но он не э, опирается на финансовую поддержку ни одного из этих двух конгломератов. Наоборот, когда, собственно говоря, началась президентская кампания, Марин, как вы знаете, наверное, отказали все банки Франции кредита да? то есть помимо всего прочего она вела э, эту компанию э, просто в очень невыгодных в очень не, неравных финансовых условиях это примерно то же самое как выпустить на э, значит э, сражаться на гладиаторскую арену одного гладиатора с, значит боевым мечом а другого с деревянным вот примерно так даже если как бы у э, того кто владеет деревянным мечом как бы прекрасная подготовка, да, но, в общем, скорее всего, тот, у кого оружие боевое, его все-таки убьют. Вот примерно так. Да, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Ирина, и, возможно, вы знаете, в 2017 году проходил форум Тавриды, на который на панельную дискуссию приехали два журналиста, Джефф Лэбб и французский журналист Ксавье Марсо, uh -huh. возможно, вот. И мне удалось ну, задать ему вопрос, связанный как раз-таки с Марин Ле Пен, по поводу отношений, как он относится к ней на политической арене, и вообще, ну, какую роль она может сыграть в, поли ну, в истории Франции, и на что он мне ответил, что Марин Ле Пен, ну, я как поняла, он относится к ней как к очень несерьезной женщине, что проще противника на политических боях придумать было нельзя. Ну, уже затрагивали этот вопрос, и в связи с этим еще хотелось... Это первый вопрос, как вы относитесь вот к этому мнению его, а второй связанный, почему и по какой причине довольно просто, вот, допустим, снимается, или это не просто, происходило, кандидатуры того же Франца Фиона и как вот Эммануэль Макрон, который довольно недолго проводил вот эту свою политическую как это называется, политический... Ну, ну, да, политическую компанию, да. Компанию, ага. да. Как он сумел стать президентом Франции. Угу. Спасибо. Ну, э, понимаете, серьезный или несерьезный кандидат, конечно, это вопрос, э, скорее, такой субъективный. Э, на самом деле, э, симптоматично, что отвечал вам французский жур журналист, потому что именно э, пресса, именно средства массовой информации и делают э, того ли, или иного э, значит, кандидата серьезным или несерьезным. Но вот, э, что касается Макрона, да, э, ну, вот абсолютно так с объективной точки зрения несерьезный политик. Нельзя сказать, что он вообще несерьезная фигура. Он э, как я уже говорил, он начинал работать значит, в банке Ротшильдов, пользовался покровительством Жака Аттали. И, в общем-то, нельзя сказать, что это проходная фигура. Вот, когда я говорил про два этих финансовых конгломерата, как раз значит, Макрон в 2008, если я не ошибаюсь, году, он вошел в конфликт с одним из этих конгломератов, а именно с значит, банком братьев Лазар. Вот. Он обеспечил покупку компании Nestle, значит, филиала немецкого производителя детского питания Pfizer. Сделка была в размере 9 миллиардов евро. На комиссионных от этой сделки Макрон стал миллионером. Но, значит, совершив эту сделку, он перешел дорогу банку братьев Лазар, которые сами хотели, значит, купить Pfizer для компании «Данон». И, значит, у Макрона возник достаточно влиятельный противник – Матье Пигас. Вот. Это тоже был банкир, который, собственно говоря, работал на братьев Лазар. Вот. Оба они, и, значит, братья Лазар и Ротшильда, оба эти конгломерата, они пытались взять под свой контроль Франсуа Оланда. В итоге значит, это удалось Ротшильдам, потому что место экономического советника при значит, Оланде занял не Непигас а Макрон. Вот с этого момента началась политическая карьера Макрона, который до этого был только и исключительно инвестиционным банкиром и занимался вот такими спекуляциями. Да? Значит, дальше вы, наверное, знаете, что в 2010 году произошла известная скандальная история с Домиником Стросканом. Значит, Доминик Строскан, которого, который был, собственно говоря, значит, главой МВФ, он рассматривался как один из наиболее вероятных кандидатов значит, на следующих президентских выборах. И опять же, Доминик Строскан был главным лоббистом финансовых интересов банка братьев Лазар. Строго говоря, вот вот такого рода силы как бы, значит, боролись во Франции в тот момент, когда Макрон начал свою политическую карьеру. По сути дела, можно сказать, что карьера Макрона по-настоящему рванула вверх, когда Строскан значит, был арестован в Нью-Йорке якобы за изнасилование горничной вот, и, соответственно, через некоторое время сошел с политической сцены. Дальше, значит, Макрон становится заместителем генерального секретаря Елисейского дворца. Дальше, значит, в 36 лет он становится министром экономики и разрабатывает свой знаменитый закон Макрона. Закон Макрона это вот, такая вот толстенная, значит, как бы сказать, ну, такой толстенный документ, вот, содержащий огромное количество мер по либерализации экономики для экономического роста на самом деле это вот в принципе это э, та самая концепция жака оттали про которую мы уже вначале говорили вот ну, просто применительно к франции допустим э, там, ну, одна из мер была, значит э, разрешение магазинам работать по воскресеньям 12 раз в году вот. вообще во франции как бы по воскресеньям магазины значит, могли работать там по 5 раз что ли вот. Или, значит, возможность работать сверхурочно. То есть, как бы ничего вроде бы особенного, но для Франции, где очень сильны традиции борьбы за права рабочего класса и традиции значит, защиты профсоюзов, профсоюзами прав трудящихся, это было такое некоторое покушение на устои. Да? Как вот можно заставить человека выходить на работу в воскресенье? А вдруг он не хочет? Нет, может он и хочет, конечно, но, но вдруг не хочет. Вот. Ну и, соответственно, принятие закона было связано с целым рядом протестов. Вот. Макрон стал очень непопулярен в это время. А это 2015 год. То есть это за два года до, до выборов. Вот. Национальная ассамблея отказалась принимать закон Макрона. Аланду пришлось использовать право президента продавить значит, этот э, закон. Э, вот. И э, после этого Макрон уходит из правительства. Э, в 2016 году значит, Аланд уже абсолютно хромая утка, причем хромая на обе ноги. Вдруг вокруг Макрона значит, формируется движение «Молодежь за Макрона». Вот просто это, это безумие, на самом деле. то есть Человек, который не пользовался никакой популярностью, который, наоборот, был мишенью значит, постоянных нападок со стороны, там, в том числе и левых. Значит, экономика депрессивная, молодежь, в общем, не сказать, что как-то процветает. И вдруг значит, несколько десятков тысяч человек организуют такое движение «Молодежь за Макрону». Вот. Потом организуется вот это движения вот движение Амарш, и на его митинге приходит тоже какое-то безумное количество людей, то есть толпы, просто толпы. Да? Социалисты, значит, в это, в это же время там, они с трудом, значит, там, там, пряниками какими то заманивают там, несколько сот человек к себе на митинге. Макрон запросто собирает, значит, там, стадионы. Вот. Вот. Как бы очень сложно объяснить, как это все могло быть, если не предположить, что были конкретные целевые финансовые вливания и конкретная работа с прессой. Вот Все СМИ Франции они просто работали на одного человека. Этот человек был Эммануэль Макрон. Его буквально на руках носили. Значит, женские журналы называли его новым секс-символом и мечтой всех француженок. Все влиятельные газеты расхваливали преимущество его центристской позиции, которая, значит, вот исправит ошибки, допущенные социалистами, и не повторит ошибок, значит, там, республиканцев. Все социологи предсказывали им победу. Никакого компромата, то есть, понимаете, да, французская пресса, ее хлебом не корми, значит, а дай какой-нибудь компромат нарыть. Вот, тоже там «Канах Аншене», допустим, да, значит, вот, если она не найдет там на популярного политика компромат, считает, что, значит, день потерян. Нет, нет, вот ничего, вот про всех, там, ну, естественно, там и понятно, про Марину, ну, но на Марину даже не, компромат не надо искать, она просто, значит, вот фашистка и, значит, все это. Вот, там на Фиона компромат, на Меланшона компромат, на, на всех, вот, кроме как на Макрона. Вот. На дебатах плавает Макрон, да? значит, э -э, там, если сравнить его с Фионом, в общем, слабенько. С Меланшоном вообще, Меланшон реально лучший э -э, публичный политик Франции, это вот, э -э, однозначно надо сказать. Не вот. говоря уже о, о том, что во время предвыборной э -э, значит, кампании Меланшон использовал сверхсовременные технологии, ну, например, он одновременно выступал в двух городах сразу. Вот. То есть вот в одном городе вживую, а в другом городе голограмма. Вот. Но при этом, значит, вот, вот... Конечно, это было очень эффектно. И на его фоне Макрон смотрелся очень очень слабенько. Вот. Поэтому значит, было сделано все, чтобы во второй тур выборов не прошел ни Фион, не меланшон, потому что против этих э, зубров Макрон мог не выстоять. А его покровителям было очень нужно, чтобы во главе Франции стоял именно глобалист, мандиалист э, Макрон. Вот. Поэтому, э, поэтому э, собственно говоря, и, э, никто не стал мешать Марин э, Лепен пройти его второй тур. Вот. А во втором туре понятно было, что просто уже наработанная вот эта вот машина, там, стоп, фашизм, фашизм не пройдет там и так далее, что она в любом случае не позволит Марин победить. Так оно и произошло. Но все равно результаты, полученные значит, Марин Лепен даже во втором туре, конечно, говорят о том, что... Ну, это реально, это ее партия вторая просто в, в стране. И говорить о том, что это не фигура, ну, это на совести журналистов. Значит, знаете ли вы о конфликте между премьером Венгрии Виктором Орбаном и значит, известным международным финансистом Джорджем Соросом? Знаете. Значит... Год назад одна из значит, группировок, занимающихся выкладыванием в общий доступ разного рода значит, тайных документов, ну вот как Wikileaks, вот, она называется DC-Alix. Вот, она выложила значит, так называемый досье Сороса. Это люди, которые состоят либо на непосредственном как бы это сказать, ну, в общем, э, финансово окормляются Соросом э, в европейских структурах, в частности, в Европарламенте. Э, в Европарламенте 751 депутат, из них 256 находятся на содержании у Сороса. Ну, э, на содержании, либо, значит, каким-то образом значит, разделяют его взгляды. Вот. И сейчас это пока просто информация, которая лежит в интернете, но э, венгерский премьер, значит, Виктор Орбан, он уже неоднократно грозился э -э, подтвердить это на государственном уровне. Ну, вот. То есть вот с одной стороны мы имеем э, условного Сороса, условного, потому что он не один такой, да, э, и э, всевозможных сторонников его этого открытого общества, а с другой стороны мы имеем э, традиционалистов и консерваторов, которые э, выступают за э, более такие традиционные ценности, вот, и за э, суверенитет национальных государств. Вот, собственно говоря, в этом, э, в конфликте между этими двумя силами и заключается суть нынешнего э, исторического периода в Европе. Спасибо.